Витаю вас, друзья! Слава Украине! Мы покажем, как сделать глиняный раствор для камня. Можно для кирпича использовать, для забутовки и даже для штукатурки. Что можно сделать с глиной? Все, что угодно. Подпорную стену можно построить. А даже если сделать опалубку и залить туда глиняный бетон, ну то есть глина с камнями, взять камни с кулак. потом оно высыхает, снимаете опалубку. Никуда эта стена не денется, если вы ее побелите известью сверху, она будет стоять. С глиной можно сделать все, что угодно, только знать правильные компоненты. Этот дом каменный, сложенный он на глиняный раствор, может быть земляной. Глина медленно засыхает, вот это минус. Как бы минус. А с другой стороны, никакой это не минус, это нормально, потому что чем медленнее засыхает, тем лучше он схватывает, тем меньше поддается разрушению, то есть треск, тем, тем это лучше. Мажешь как масло на хлеб. Да, очень не такое хороший хороший материал глина. Я поверил этот материал. В данный момент мы делаем печку на глиняный раствор. Если мы сделаем на цементный раствор, она у нас потрескается и будет откалываться. Глина она держится там, где нет сырости, там, где есть вот огонь. Она хорошо держит огонь. На примере печки я покажу вам, как делается раствор. Один раствор делается для кладки керамики. Подсобник простым миксером сбивает глину, вот вот она глина, вот это и есть глина, которые которые мы используем. Можно глину сеять. Эту глину мы вот насеяли. Вот она, смотрите, глина обыкновенная, глина сеянная, глина как земля, ну, вязкая. Можно глину просто брать, если это, допустим, средняя полоса, там глина такая, что ее сеять не надо. Если это Греция, так э, глина такая, что ее надо сеять от камней под определенное сыта или самая обыкновенная земля, и из нее раствор, конечно, вязкость немножко мешает работать. Но для того, чтобы избавиться от этой вязкости, добавляют отсел, глина и известь. Плюс отсел, и я думаю, что это идеальный раствор для кладки кирпича или камня, потому что известь, она сушит, она не пропускает влажность, и даже если в глине попадает влага и образовываются грибки, известь она начинает просто сжигать эти все грибки. Известь постоянно работает, постоянно циркулирует. Чем мне еще понравилась глина, то что если руки в воде и она не пристает. Вот с чего там надо строить. Яскость, крепость, экологичность. Самое главное второй раствор для забутовки если я говорю что для раствора надо глину сеять там через определенное сыта. так для забутовки зачем ее сеять просто выбирать большие камни а всю остальную глину перемешивать то же самое в заливать, запутовывать с камнями большими, и, так сказать, топить большие камни в глине и все это будет стоять очень долго и хорошо. Как сделать тот или иной раствор, пропорции, о которые вы будете спрашивать, ну, пропорции, каждый мастер уже будет искать на месте, потому что состав раствора зависит от вашей глины, какая консистенция может быть или какая должна быть. Каждый мастер выбирает свою консистенцию, то есть Допустим, если вы будете руками работать с глиной, в рукавичках, там, с водичкой. не имеет значения, какая вязкость. Но если вы работаете мастерком и хотите создать э, самый натуральный раствор, так чтобы глина не прилипала к мастерку, то возможно создать э, такую консистенцию. Просто добавлять каменный отсев. То есть э, дробленный камень, песок, глиняный раствор. С ним можно работать как. Э, цементным раствором и этим хороша глина допустим если эта штукатурка он будет работать только там с глиной мой там немножко будет добавлять песочка мелкого если это допустим кладка камня однозначно туда нужно добавлять отсев для того чтобы Длина как бы не садилась а быстро, чтобы камень садился на отсев и создавался определенный зазорчик. Если это для кладки кирпича, ну там может быть песочек мелкий, может добавляться все вот эти технологии. При современных технологиях они старые, все забывается. И люди платят большие, огромнейшие деньги. За что? За то, чтобы их не дома принимали сырость. Сырость. Да, я понимаю, там девятиэтажка, там делай ее бетонную, но зачем тебе одноэтажный дом с цементным раствором? Если ты можешь сделать дешевле и прочнее, да, прочнее, потому что одноэтажный дом он не требует много, он требует просто твердости, а глина имеет эту твердость. И если туда не попадает влага, он будет стоять хорошо и долго. Все старые дома, которые мы, мы разбирали, которые мы видели, они сложены на глину, они сложены на земельный раствор. Даже я встречал каменный дом, сложенный на песчано глиняный раствор. И стоят такие дома по много лет. Если туда между камнями, вот смотрите, так давайте, От одной косточки, второй, это как бы стена такая. А вот э, внутри перевязка камней. И так, если посмотрите перевязка, и так, если посмотрите вертикальная перевязка. Так вот вот эти камни стоят на клину, а между ними там расклин. И если в эту перевязку вот сюда вот эту перевязку вот вот если вот вот он вот, вот, вот она сюда. Ну да, вот, вот сюда посередине не попадает вода, такая глиняная кладка, она практически не поддается разрушению. Если, скажем так, попадает вода, глина разбухает и она потом начинает двигать камнями, двигать. На самом деле глина по твердости очень идеальный материал, если она сухая, пластичность глины сочетается с огромной прочностью. Вот я даже смотрю, в другой раз привозят какой-то песок такой с других островов к нам на Патмас. Но в этом песке существует какое-то количество глины. Если этот песок намочить, а потом оставить на некоторое время под солнцем, потом даже киркой нереально удолбить. Нереально, потому что насколько застывает, насколько трамбуется, она оседает, что она становится как бетон. И единственное, что только надо или размачивать как-то, или я не знаю, чтобы удолбить, это этот песок. Поэтому это самый прочный материал. Но если в этот песок с этим добавлением глины добавить извести, это вообще супер раствор получается. Потому что он, когда засыхает, он становится как камень. Единственный минус, что глина медленно сохнет. Если раствор, допустим, 2-3 часа уже. Ну, а в хорошую погоду, в солнечную погоду его вообще нереально удолбить. Но если это глина, она медленно сохнет, то есть нельзя там камень на камень быстро-быстро выгнать вверх. Нужно э, проложил ряд и пошел по кругу этот ряд каждый день ряд, ряд, ряд и нижние слои глины остывали за сутки. То есть строить по рядам и за счет этого глина будет успевать высыхать и это будет прочно. И... А вот если цементный раствор ну там можно даже два ряда и три ряда проложить в день, и он быстро высыхает. Единственное, конечно, тоже не, не торопиться, смотря какая погода, потому что если это зима, так и там может и три не, и ряда не закласть, потому что он не застывает. А если это лето, так он там буквально, ты пока 2-3 камня поставил, уже оно все застыло, уже все схватилось, уже... Как бы аккуратненько можно и второй, и третий ряд ставить. В глине это как бы такой минус. Ну и то, я бы не сказал, что это большой минус, потому что она медленно застывает и долго размокает. Потому что если, скажем так, идут дожди, вот есть такие глиняные прямо поля или, допустим, дороги, вода вообще не впитывается. Вот никак не впитывается. Глина, когда набирает в себя достаточное количество воды, она больше не поглощает ее потом она держит воду у нее нету жадности как песок раз сколько вынирили он все все все берет на себя если вот взять остров Патмас, у нас вот э, глиняные крыши вот именно глиной засыпали эти крыши, и глина не пропускала воду в старину знаете существовали определенные технологии когда глиной обмазывали колодцы колодцы эти колодцы держали воду и до да, сейчас когда вот идет война на Украине, мне сегодня прислал один э, подписчик, что он с глины, с глины построил полностью дом, то есть глина и разные другие материалы, и даже плитку, не керамическую, а вот обыкновенную ванную плитку положил на глину. То есть, и с этим можно согласиться, это нормально, она будет стоять, она никуда не денется, потому что она со всех сторон засасана в глину. И куда он наденется? Никуда. И поэтому сейчас люди строят, если нету денег, строят из глины, обмазывают. Я помню, я жил на Украине, там тоже глиняные, вот эти саманные дома. Но я вам предлагаю не саманные дома, я вам предлагаю камень на глину. Можно построить целый дом глиняный, и он, оказывается, он может стоять. А еще, если этот дом цементный раствор, расшивка сделать, и что, что, что с такой конструкцией может случиться? Ничего, вообще ничего. Если камень классен на глину, то можно и двух-, и трехэтажные сделать дома. Но плюс к тому существует армопояса. Если еще будет в таком здании армопояса, это вообще супер, это вообще будет классно держать. Поэтому глину надо рассматривать как серьезный материал. Причем это самый экологичный материал, который, который существует на сегодняшний день. Больше экологичнее и нету, нету, нету, вот, назовите мне хоть один материал. Если вы где-то проезжаете в определенных местах дороги, и там идет клина с камнями, где когда-то бульдозером прогорнули, и если вы посмотрите внимательно, практически эта стенка вертикально стоит и под воздействием ветра, дождя, снега с ней ничего не происходит Саман же стоит никуда он не девается это просто камень даже мелкие камни вместе с глиной и чем больше камней тем тем больше вот этой как бы связки тем прочнее стена в таком случае если делать в виде бетона можно строить те самые дома и ну, то есть глина и щебень крупные можно дать щебень вот. и чем крупнее тем лучше бетонмешалку и заливать прямо стены и все это будет стоять вот ну как саман если залить в опалубку это все будет стоять причем теперьшнее время когда война прошла там все унесла деньги унесла экономика унесла как, как сделать быстро и чтобы она стояла? конечно вот за счет глины можно строить дома и потом сам глиняный дом он дышит он самозаживляется он... Он долговечный. Глина имеет очень такую вязкость. Глина имеет лечебные свойства. Она имеет водостойкость. И зачем брать цементный раствор, который потом сыр пропускает и влагу пропускает? И цемент, он вид всасывает в себя влагу сильнее, чем глина цементном растворе поставил камень на цементный раствор вот как поставил так и она стоит глина же она циркулирует еще она разбухает внутри сжимается разжимается и поэтому глиняный дом он как бы хороший он не принимает сырость вот у нас дом у нас нету сырости хотя во многих домах цементных там полно сырости вот вы если Кирпичный дом, там допустим, сложенный по всем технологиям. Там, то есть кирпич, пенополистирол, и еще раз кирпич, штукатурка и все остальное. Там. И это, этот дом принимает сырость и все сыреют стены. У нас же нет сырых стен, у нас нет черных стен, у нас нет плесени. Поэтому глина ⁇ это эксклюзивный материал. Он делает лучше свою функцию, чем... Цементный раствор. За счет глины и камня можно можно создавать самые дешевые постройки, самое дешевое строительство, потому что не надо за цемент платить. Не надо там платить за песок, привозить. Вот вы там копали котлован. Вот там глина. Вот простая земля. Вот вы можете на нее класть камень. Просто приспособиться, просто научиться с этим работать. И все. И это становится экологично чистый дом. Вот сейчас э, такое время, что кто-то работает, кто-то не работает, кто-то потерял работу. Я как-нибудь покажу вам, как можно класть на глиняный раствор камень без обработки и потом делать... Э, поверхностную штукатурку, так сказать, расшивку. И это будет смотреться очень хорошо. И я думаю, что в ближайшее время мы начнем делать эти, такие такие дома. И я думаю, что все старое возвращается, все старое становится новым. Поэтому стройте из камня, мастера зарабатывайте.